Всем привет! Очередной токен сейл на платформе CoinList называется Center CenterFuture. Он обещает дать как минимум от 50 до 100 иксов, особенно в первом квартале, это легко, поэтому стоит сюда присмотреться и если вам повезет вытянуть счастливый билетик, естественно рекомендую проинвестировать, купить токены и вы получите свое вознаграждение. Давайте разберемся, почему я так считаю. Поехали! То есть о самом Центрифьюч, да, это новосвоенный многомиллионный рынок реальных активов, входит в децентрализованные финансы через Центрифьюч. То есть это будет первый протокол подключения DeFi сектора к реальному миру. То есть на сегодняшний день предприятие использует Центрифьюч для доступа ликвидности, который предлагает DeFi, в то время как инвесторы финансируют активы для получения привлекательной стабильной доходности. Центрифьюч находится в системе Polkadot, и планирует быть одним из первых, кто запустит парачейн на полка ДОТ. То есть вкратце, если понять, есть реальный мир ДЕФИ, да, и они таким образом пытаются связать такие активы, как счет фактуры, недвижимость, РОЙЛ. То есть они позиционируют себя таким вот мостом, который приносит триллионы с реального сектора да, в мир DeFi финансов. Что такое DeFi, кто не знает, это следующая финансовая система. Она именно децентрализованная, основанная на смарт-контракте, который функционирует без посредников абсолютно, таких как банки или страховые компании. Сами приложения DeFi они стремятся предоставлять услуги традиционных финансов беспрепятственным, глобальным и прозрачным образом, основанным в первую очередь на блокчейне Эфириум. Это совершенно новая экономика, которая строится без границ с банковой валют, контролируемых государством. И Центрафьюдж встроена в экономику DEFI и вскоре будет иметь прямую интеграцию с другими протоколами DEFI, такими как Maker или АВЭ. А также еще создала способ легкого внедрения традиционных финансов NFT, невзаимозаименяемые токены. То есть, кто не знает, что такое NFT... В отличие от взаимозаменяемых токенов, NFT это не взаимозаменяемые, то есть они уникальны. На самом деле это, естественно, не может получиться через месяц, через два, там, через год, смотря в какой стране и с какой скоростью да, подберется именно уже к внедрению реальному этому. Но то, что это скоро будет, это однозначно, ну и кто знает, может именно центрифюж и добьется какого-то успеха на этом поприще. Проект этот разрабатывается еще с 2018 года, он не новый. И сейчас вот самое пришло время залиститься на CoinList, провести токен Sale. То есть это не какая-то там пустышка там, что вышло сейчас на хайпе собрать деньги и все. Это проект, который давно разработан. Проект, который уже проинвестировали фонды, крупные инвесторы. И проект, который будет существовать на рынке мы же с вами если не будем пользоваться этой системой да когда она там будет мы с вами по сути все ну по-хорошему как ни крути слово спекулянты что, что это такое нам интересно проинвестировать какую-то сумму денег и увеличить ее там в два раза в пять раз в десять раз повезет может 50 раз и сто раз и такие шансы они появляются особенно вот в таких ранних этапах инвестирования токенэмли и предпродажи, особенно вот на площадке CoinList, очень много успешных у них токен сайлов. И здесь я рекомендую присматриваться и участвовать. Вот, например, был токен сайл Мина, не получилось у меня взять монеты, там люди реально поймают и Кловер был, то же самое, там Каспер был, то же самое. Мне еще, к сожалению, ни разу не удавалось. Может, повезет и здесь уже получится у меня прикупить такие монеты. Желающих очень много, а билетов этих сейчас счастливых очень мало. Если взять и посмотреть на их распределение токенов, почему я считаю, что цена будет э, ну, реально хорошая и даст большие иксы? Потому что в обращении будет всего лишь 425 миллионов токенов и они будут постепенно разлачиваться. Вот смотрите, то есть только в четвертом квартале 2021 года, то есть, да, в конце года, на самом деле это будет очень мало циркулировать монет. 40% из 425. И таким образом капитализация такого проекта она будет низкой. И с уровнем хайпа, который происходит сейчас на криптовалютном рынке, и в связи с тем, что проект действительно может быть сильный, здесь рост ну, будет просто неминуемый, когда он выйдет на рынке, на бирже. Потому как цена всего лишь навсего первой опции будет 55 центов, и разблокировка будет 14 июля, ну где-то через там, 40 дней, да. И второй вариант, где тоже желательно можно поучаствовать, будет цена 38 центов, и токен будет разглачиваться но ну, опять же, таки где-то через 40 дней и будет поэтапно, там ежеквартально, не знаю, там 4 раза в год или может каждый месяц, в течение 2 лет будет постепенно размораживаться вам токены, если удастся вам их э, заполучить. С такой миссией и с таким проектом цена 50. 5 центов это ни о чем. Реально здесь x50, x100 получить очень даже высокая вероятность. но ну, В любом случае минусы здесь никто не останется. Другое дело получится ли у нас получить. Поэтому давайте перейдем. Смотрите. Начало регистрации 6 мая. Крайний срок регистрации вам нужно зарегистрироваться до 21 мая. Что значит зарегистрироваться? Вам нужно зарегистрироваться на CoinList. Если вы еще не зарегистрированы, ссылка под видео в описании, регистрируйтесь. Вам нужно пройти верификацию. Обязательно без верификации вы не сможете участвовать ни в каком из токен -сайлов. И тогда, когда вы выбираете, вот есть две опции. Давайте посмотрим пределы предложения. Первый вариант будет предложение ограничено 17 миллионов токенов. Второй вариант тоже 17 миллионов токенов. Первый вариант цена 55 центов, токены разблокируются через 14 июля. Второй вариант 38 центов, токены будут линейно выпускать в течение двух лет. Начало продаж будет первое 26 мая 2021 года в 17.00 по всемирному координированному времени. Таким образом, по Москве это будет 20.00. И вторая распродажа будет 26 мая 23 по координированному времени, но э, по нашему времени это будет уже 27 мая по Москве, это будет 2 часа ночи, поэтому имейте это в виду, вот есть такая разница во времени. Также минимальная и максимальная сумма покупки, что в первом, что в втором варианте предпродажи будет минимум 100 долларов, максимум 500 долларов, но поверьте мне, я думаю, каждый аккаунт, который вытянешь счастливый билет и сможет поучаствовать, в любом случае будет брать на 500 долларов, так как сейчас ажиотаж, хайп сумасшедший и денег люди на крипте заработали очень много. Поэтому я думаю, каждый аккаунт практически будет участвовать на 500 долларов. Если посчитать участие 17 миллионов токенов там и там, то скорее всего, ну, если брать цену 55 центов и 38 центов, то в первом случае, если вы вытяните билет и у вас будет позиция, Первые 18-20 тысяч, то, скорее всего, вы получите шанс э, приобрести да эти токены. Во втором случае это будет где-то там от 8 там, до 12 тысяч, поэтому имейте это в виду. Если, к сожалению, вы зайдете на CoinList и вам покажет там, 50 тысяч, 100 тысяч в очереди, к сожалению, купить у вас не получится, можете ночами там, не сидеть, не ждать э, зря, да? Также рекомендую, вы прошли, зарегистрировались на верификации, вам придет уведомление в день пресейла, что именно э, начинается распродажа, и рекомендую зайти именно там до 8 вечера, да? вот именно хотя бы там за час, за полчаса, за 15 минут, когда вы попадаете в кабинет, то есть вы потом рандомно распределяетесь. Если вы зайдете позже, вы будете уже после тех участников, которые зашли до... Это вообще, ну, сведет ваши шансы к нулю, поэтому рекомендую зайти до начала. И когда вы пройдете, занимаете, вот, нажимаете регистрацию на листе нажимаете начать, продолжить, выбираете вашу страну, так, где наша Украина, Украина, подтверждаете, ну, я уже зарегистрирован, верифицирован, поэтому так, регион Киевская область, продолжить, все, через 12 дней у нас будет токен сейл. На самом коин видите, вы это найдете в приборную панель, зайдете, открыта регистрация на продажу центрифуг, опуститесь сюда вниз, и вот будет вот эта регистрация. В первой опции мы зарегистрировались, регистрируемся, и во второй опции начать, продолжить. Выбираем страну. Выбираем штат. Ну, штат это область, да? Подтверждаем место жительства. И зарегистрированы здесь. Все. Это самое главное, что вам нужно сделать до 21 мая. Зарегистрироваться в этом токен-сейле. Зайти нужно заблагородименно, где-то за час рекомендую. прям сюда. И если у вас на счету ничего нет, ничего страшного. После того, если вам выпадет счастливый билет, вы сможете приобрести токены на ту сумму, которую вы указали. Рекомендую переводить в USDT или в USDC. В USDT сейчас в сети эфира там, комиссии побольше, поэтому рекомендую вот, нажать на кошелек и выбрать валюту USDC. Да. Нажали кошелек, нажимаете USDC, нажимаете вот, депозит. Ну Здесь прочитали и понимаете, да, что отправлять нужно только USDC. нажимаете я понимаю. И вот здесь э, есть адрес, копируете его и пополняете сюда USDC. То есть здесь, вот, если вы на 500 долларов участвуете, переводите 500 долларов. Ну переведите 502, там 505 на всякий случай, я не знаю. И просто у вас автоматически они спишутся, если вы вытянули тот самый счастливый билет поэтому здесь сложного абсолютно ничего нет но напоминаю здесь все рандомно здесь э, реально просто счастливчикам повезет кто настырно пытается в каждом токенциале поймать удачу э, много людей занимает целые залы компьютерные сидят там мониторы чтобы увеличить шансы и взять э, вот эти токены. Но имейте в виду, если вы будете делать это с одного там IP, к примеру, кучу аккаунтов, скорее всего, вас заблокируют, потому что э, вряд ли дадут кучу аккаунтов с одного IP создавать. Таким образом ну, это будет нечестно по отношению к остальным пользователям. Поэтому это тоже имейте в виду. Больше информации а о самом токен селе, о его начале, предупрежду, как, когда он там будет начинаться, я буду давать в своем телеграм-канале, поэтому вот, пожалуйста, подписывайтесь. Также ссылочка есть под видео в описании. Ну а будете ли вы участвовать в этом токен селе или нет, пожалуйста, пишите в комментариях, будет интересно почитать. Подписывайтесь на канал. Ну а на этом я желаю всем удачи, всем профита, всем пока!